Здравствуйте, дорогие партнеры Фу Я Ван Фан из Международного бизнес-колледжа. И сегодня мы поговорим о том, как улучшить состояние своей кожи. Все стремятся к красоте, как мужчины, так и женщины. Белая, хорошо увлажненная, гладкая, нежная и молодая кожа это заветная мечта практически каждой женщины. Однако с возрастом под влиянием окружающей среды, вредных излучений бытовых приборов, стрессов на работе, несоблюдения режима, вредных привычек, нехватки ночного сна, с кожей возникает все больше и больше проблем. Кожа пересыхает, появляются морщины, кожа тускнеет, теряет бывую упругость и привлекательный внешний вид. Старение кожи включает два основных аспекта. Во-первых, это дефицит влаги и потеря коллагена. Уверена, что все вы ели виноград. Свежий виноград, круглый и очень сочный. Он очень вкусный, его приятно есть. Именно потому, что в нем много сока и много питательных веществ. Но, наверное, вы ели и изюм. Высушенный виноград, из которого удалена влага и часть питательных веществ. Также и с нашей кожей. В молодости мы как свежий виноград. В коже много влаги и коллагена. С возрастом из-за потери влаги и коллагена кожа постепенно становится похожа на сушеный виноград. Уверена, что никто не хочет, чтобы его кожа выглядела как сушеный виноград. Второе это окисление. Когда мы разрезаем яблоко и съедаем только половину, то вторая половина вместе разреза начинает окисляться, начинает менять цвет. Тоже происходит из кожи. Из-за окисления она быстрее стареет, появляются пигментные пятна и прочие проблемы. Некоторые люди. В попытках сохранить молодость прибегают к лечебной косметологии. Например, инъекциям гиалуроновой кислоты, ботокса, пластической хирургии и так далее. Они дают быстрый результат, но несут в себе определенные риски. Нужно помнить, что любой инородный предмет может иметь побочный эффект для нашего организма. Привести к повреждению лицевых нервов. В итоге лицо станет неестественным, как маска. У кого-то инъекции могут привести к параличу лицевого нерва. Также, если процедура сделана некачественно, то гиалуроновая кислота может попасть в сосуды, закупорить их и привести к потере чувствительности глаз и прочим неприятным случаям. Эффект от таких процедур временный, а стоимость высока. В определенном возрасте выбор правильных, безопасных, эффективных и натуральных способов ухода за кожей – это очень и очень важно. Особенно это касается летнего периода. В это время, как мы знаем, довольно жарко, из-за чего поры расширяются, происходит обильное потоотделение. Если прибавить к этому сильное ультрафиолетовое излучение, чрезмерную сухость или наоборот влажность и другие факторы, то все это может значительно навредить коже. В итоге могут ухудшиться ее функции. У кого-то могут появиться высыпания, пятна. Кожа огрубеет, станет более тусклой, ускорится старение и так далее. Мы знаем, что на состояние кожи влияют как внутренние, так и внешние факторы, а вернее нарушение их баланса. К примеру, это может быть повышенная секреция, вследствие которой закупориваются поры. Также это может быть неподходящая косметика, гормональные медикаменты, злоупотребление жареной, острой, жирной, сладкой, высококалорийной пищей. Конечно, это из-за окружающей среды и ультрафиолетовое излучение. Все это причины внешние, но есть и внутренние причины. У женщин это может быть нарушение гормонального фона. Особенно в подростковом возрасте и в менструальный период из-за нестабильности гормонального фона могут появиться прыщи. Также это может быть снижение функций каких-либо органов, например, органов системы пищеварения, из-за чего организм будет недополучать витамины. Это могут быть наследственные факторы и образ жизни, недостаток ночного сна, психические расстройства и другие причины. У женщин ввиду их физиологии может происходить сравнительно больше различных сбоев в организме. Это могут быть перепады настроения, нарушения менструального цикла, менструальные боли, климатический синдром и прочее. Все это так или иначе отражается и на состоянии кожи. Поэтому в процессе ухода за кожей нужно уделять внимание не только внешней защите, но и внутренней регуляции. В противном случае трудно будет добиться хорошего результата, либо проблемы будут периодически возвращаться. С возрастом процесс старения кожи становится все более очевидным. Уже после 25 лет не следует забывать о том, чтобы замедлить процесс старения, поскольку после 25 лет кожа начинает постепенно стареть. Чтобы предотвратить преждевременное старение кожи и отсрочить появление морщин, кроме того, чтобы уделять внимание эмоциям, балансу между работой и отдыхом, сбалансированному питанию, достаточному количеству сна и занятиям спортом, необходимо также исправить некоторые вредные привычки и подобрать оптимальные средства для ухода за кожей. Когда мы ухаживаем за кожей, то прежде всего мы начинаем с очищения. Ежедневно мы убываем с теплой водой. Также нам нужно обеспечивать нормальное увлажнение кожи и, конечно, употреблять больше коллагена, чтобы поддержать упругость кожи. Также следует снимать напряжение. Мы можем делать массаж кожи лица. Это помогает поддерживать упругость и ускорять метаболизм пигментов. Конечно, правильный уход за кожей лица должен проводиться в определенном порядке Этот процесс обычно включает в себя четыре шага Это очищение Комплексное очищение включает в себя три аспекта Прежде всего это снятие макияжа Мы можем использовать средства для снятия макияжа Потом взять молочко для умывания И потом умыться теплой водой Далее мы используем успокаивающие, увлажняющие средства И средства для защиты кожи для того, чтобы улучшить состояние кожи, необходимо сочетание внутренней регуляции и внешнего ухода. Ни в коем случае не стоит заниматься только внешней стороной и игнорировать внутреннюю регуляцию, поскольку внешняя красота – это результат внутреннего здоровья. Для того, чтобы добиться оптимального косметического результата, нужно придерживаться баланса между внутренней регуляцией и внешним уходом. Давайте рассмотрим, что включает в себя внутренняя регуляция. Прежде всего, это прием полезных для кожи средств, продуктов, оздоровительного питания и добавок. Это то, что помогает улучшить функции внутренних органов, циркуляцию ци и крови и проходимость каналов. Все это отражается на внешнем виде человека. Мы знаем, что ци и кровь поднимаются вверх, придают коже здоровый блеск и улучшают цвет лица. В Китае очень давно появилась идея о внутренней регуляции с целью достижения внешнего эффекта. В зависимости от типа конституции, индивидуальных особенностей, мы можем применять различные пищевые продукты или средства китайской медицины для внутренней регуляции и улучшения внешнего вида. Вся продукция компании FUHO изготовлена из пищевых продуктов с лекарственными свойствами, с использованием особых рецептов. Есть также и специальная продукция – Которая помогает добиться косметического эффекта Это, например, пептиды рыбьего коллагена Как известно, с возрастом ускоряется потеря коллагена А это приводит к потере кожи эластичности и упругости И появлению морщин Если мы хотим, чтобы кожа оставалась упругой и эластичной То необходимо восполнять коллаген в организме Пептиды коллагена нашей компании изготовлены в Японии Они помогают очень быстро устранить дефицит коллагена и эластина в организме Сделать кожу более упругой и придать ей здоровый блеск. Следующий продукт это пептиды Женьшенья Женьшень Мульти Женшень- отличное укрепляющее средство, помогающее восполнить ци и кровь. В Китае это очень популярное и ценное средство. Его используют для регуляции очень многих проблем. Но кроме оздоровительного эффекта, он обладает хорошими косметическими свойствами и помогает замедлить старение. Когда в теле много ци и крови, улучшается циркуляция в каналах и сосудах. Это помогает ускорить процесс детоксикации, а это, в свою очередь, позволяет человеку выглядеть моложе. Кроме того, в этом продукте есть еще и пептиды коллагена, которые помогают повысить упругость кожи и предотвратить потерю коллагена кожей. Следующий продукт в нашем списке – это капсулы «Молодость Плюс». В этом продукте содержится много средств, применяемых в китайской медицине. Средств, укрепляющих Инь. Как видно из названия, этот продукт помогает омолодить наши клетки, наполнить их жизненной силой. Естественно, когда клетки омолаживаются, омолаживается и весь организм. Далее, эликсир «Феникс». Его основным действующим компонентом является кардицепс китайский. Это средство способно оказывать двунаправленную регуляцию на восп и восполнение инь и ян в организме. Этот продукт отлично регулирует ци и кровь, а также выравнивает баланс инь и ян. Когда ци и крови достаточно, а инь и ян находятся в балансе, то поддерживается хорошее здоровье организма. Апсулы линджи. Линджи еще называют травой небожителей. Во многих литературных памятниках Китая линджи описывается как средство, продлевающее жизнь. Он оказывает хороший эффект по замедлению старения, это касается и кожи, и организма в целом. Все эти продукты помогают восполнить коллаген в организме, повысить упругость кожи и уменьшить количество морщин. Но, кроме внешней регуляции, продукция для внешнего ухода также очень важна. Это продукты, которыми мы воздействуем на кожу извне, а их активные компоненты локально поступают в организм, через кожу помогают улучшить проходимость каналов, активизируют циркуляцию ци и крови, активизируют клетки кожи, очищают кожу, устраняют морщины и пятна, питают и увлажняют кожу. У компании FUHO есть специальный проводящий гель для лица, который используется вместе с ультразвуковой насадкой. В нем содержится много коллагена, а также увлажняющие кожу компоненты. Он очень быстро впитывается под действием ультразвука и делает кожу более подтянутой и блестящей. У меня был личный и продолжительный опыт использования этого продукта, особенно в недавнее время, во время проведения годовщины и сопутствующих мероприятий, когда приходилось рано вставать и поздно ложиться. Естественно, это отразилось на состоянии кожи. Я использовала гель с ультразвуковой насадкой. Потом наносила маску. На следующий день кожа была очень гладкая и нежная. Кроме того, очень хорошо разглаживались мелкие морщины. В составе этого геля есть экстракт тремелой фукусовидный. Это отличное косметическое средство. Конечно, стоит сказать и о маске с дендробиумом. Дендробиум – это отличное средство для питания кожи. В Китае некоторые женщины делают из него отвар, и пьют ее в косметических целях. Мы экстрагировали активные компоненты дендробиума и добавили их в маску. Она отлично питает и увлажняет кожу. Эту маску мы можем использовать 1-2 раза в неделю с целью эффективного увлажнения, поскольку потеря влаги также может спровоцировать старение кожи и появление морщин. А использование маски с дендробиумом 1-2 раза в неделю помогает поддерживать хорошее увлажнение и замедлить потерю коллагена. А следующий продукт это базовый полипептидный комплекс против морщин. Этот базовый набор включает в себя все необходимое для ежедневного ухода. А в каждом продукте этого комплекса содержатся пептиды. Благодаря очень малому размеру пептиды очень быстро проникают в кожу и стимулируют синтез коллагена. А во время использования этого косметического комплекса мы можем заметить как меняется наша кожа благодаря воздействию пептидов. Она становится более нежной, хорошо увлажненной, приобретает здоровый блеск. Я нахожусь за границей уже давно. И та косметика, которая привезла с собой из Китая, уже закончилась. Я начала пользоваться этим базовым полипептидным комплексом. И могу дать очень положительный отзыв о нем. Также у нас есть профессиональный полипептидный восстанавливающий комплекс. Мы называем его утюжком для кожи. В моих поездках многие наши партнеры говорят, что у меня хорошая кожа и спрашивают, чем я пользуюсь. На самом деле я пользуюсь этим профессиональным комплексом уже не первый год. Каждый продукт, который входит в этот набор, обладает очень хорошим эффектом. В составе каждого продукта этого набора содержатся пептиды. И особого внимания заслуживает сырье, из которого он изготовлен. Это только натуральное, природное, экологически чистое сырье. Мы называем этот набор утюжком для кожи. Мы можем разгладить кожу подобно одежде, сделать ее ровной, гладкой, упругой, убрать морщины и складки. Не зря этот набор называется профессиональным. Его использование равносильно прохождению специальных косметических процедур в салоне, но при этом им очень легко и удобно пользоваться. Если вы знаете специальные техники, вы можете использовать их. Если вы их не знаете, то вы можете просто нанести его на лицо и этого будет вполне достаточно. Все эти наружные средства помогают быстро увлажнить кожу, восполнить недостаток коллагена, повысить упругость кожи и предотвратить появление морщин. Начнем с ежедневного ухода. Для этих целей мы используем базовый полипептидный комплекс против морщин. Сначала мы используем очищающее молочко. Оно отлично очищает, успокаивает кожу, делает ее более нежной и гладкой. Далее мы используем лифтинг эссенцию против морщин. Мы можем использовать эссенцию 1, 2, 3 из профессионального набора. И наносить их на кожу по порядку. Затем наносим полипептидное увлажняющее молочко из базового набора. Потом используем лифтинг-крем. Есть еще крем для кожи вокруг глаз. Его мы наносим после лифтинг-крема. Эссенцию и лифтинг-крем нельзя использовать в области глаз. Если мы пользуемся этой косметикой днем, то лучше нанести еще солнцезащитные средства. Если же вечером, то можно закончить на креме для кожи вокруг глаз. Это ежедневный уход. Теперь о еженедельном уходе. Сначала мы очищаем кожу с помощью полипептидного очищающего молочка. Конечно, перед этим нужно снять макияж. Потом успокаиваем кожу с помощью полипептидной лифтинг-эссенции. Потом берем ультразвуковую насадку и вместе с насадкой используем эссенции номер 1 из два из профессионального набора. А также проводящий гель для лица. Эти три продукта. После этого накладываем маску с дендробиумом на 15-20 минут после чего очищаем лицо чистой водой. Затем мы используем полипептидную лифтинг-эссенцию, после чего используем восстанавливающую сыворотку номер один и номер два. А затем наносим полипептидный восстанавливающий флюид, увлажняющий молочком, лифтинг-крем и крем для кожи вокруг глаз. Это способ еженедельного ухода. В еженедельном уходе мы используем ультразвуковую насадку. Она входит в комплектацию биоэнергомассажера третьего поколения. Я думаю, многие партнеры пользовались биоэнергомассажером. Это очень эффективный продукт для тела. Он отлично очищает энергетические каналы. Использование ультразвуковой насадки для косметических процедур на лице также подразумевает воздействие на точки и каналы с целью активации ряда внутренних факторов, улучшение функций внутренних органов, циркуляции ци и крови, поскольку на лице также проходит большое количество энергетических каналов, как, например, заднесрединные, переднесрединные каналы, каналы желчного пузыря, желудка и селезенки. Таким образом, мы можем предотвратить проникновение внешних патогенных факторов, замедлить старение, достичь косметического и коррекционного эффектов. И уход за кожей лица, массаж лица лучше начинать в более молодом возрасте. Кто-то скажет, я еще молодая, мне не нужен этот еженедельный уход. На самом деле, старение происходит постепенно. И если мы начнем делать это в зрелом возрасте, результат будет уже не настолько очевиден. Почему? Кожа к этому моменту уже теряет много коллагена. Морщины формируются и становятся более глубокими. И, конечно, мы не добьемся того же эффекта, как если бы начали делать это в молодости. Нужно помнить, что сохранение молодости – это результат длительного ухода за кожей. В чем же основные функции ультразвуковой насадки применимы к косметологии? Прежде всего, благодаря ультразвуковым колебаниям, а насадка производит 1 миллион колебаний в секунду, мы можем фактически выполнять массаж клеток. Мы заставляем клетки глубоких слоев в коже двигаться, вибрировать, отчего повышается тех, эти, их температура, тем самым ускоряется метаболизм, улучшается детоксикация. Кроме того, это помогает улучшить, уменьшить количество подкожного жира. Ультразвук достигает глубоких слоев кожи, обладает хорошим проникающим воздействием. Поэтому мы можем использовать насадку как на лице, так и на теле для придания формы и выравнивания цвета кожи. Благодаря вибрациям клеток мы можем добиться легкого массажного эффекта и локально улучшить циркуляцию крови и лимфы, повысить проницаемость клеток, улучшить метаболизм и повысить регенерацию размягчить ткани, стимулировать нервную систему и функции клеток. Все это помогает придать коже блеск и упругость. Также насадка обладает функциями э, введения и выведения. То есть она помогает эффективнее вводить активные компоненты, содержащиеся в геле, сыворотки номер один и номер два в кожу быстро напитать кожу и в то же время быстро вывести из пор различные загрязнения. Остатки макияжа обладают очень хорошими очищающими функциями. Я была во многих регионах и демонстрировала насадку нашим партнерам. Многие замечали, что когда мы использовали гель и насадку, то изначально прозрачный чистый гель становился сероватого цвета из-за тех загрязнений, которые выводились через пору из кожи. Это отличное средство для очистки пор, детоксикации и, и введения питательных компонентов в кожу. После того, как поры очищены, они лучше стягиваются, кожа становится более светлой и натянутой, исчезают мелкие морщинки и функции подтяжки и придания формы лицу. Кроме того, насадка повышает клеточную активность и улучшает синтез коллагена, что также благотворно сказывается на состоянии и внешнем виде кожи. Итак, кроме функции очищения, введения активных компонентов, насадка помогает сузить поры Если у кого-то высыпание на лице, то скорее всего поры забиты Насадка помогает решить и эти проблемы, устранить воспаление и нормализовать работу сальных и потовых желез Это избавляет от повышенной жирности кожи и снимает раздражение в общем и целом насадка помогает улучшить циркуляцию крови, улучшить процессы метаболизма, повысить активность клеток, улучшить проникновение питательных компонентов в кожу, улучшить косметический эффект и придать форму. Выровнять цвет, э, цвет кожи и сделать ее более светлой, подтянуть кожу и разгладить морщины. Какими преимуществами обладает ультразвуковая насадка? Мне нравятся следующее. Нет необходимости делать операции, инъекции, терпеть боль и подвергать себя рискам. Это удобство использования. Мы можем пользоваться ей в любое время в любом месте. Мы можем, можем очень комфортно и безболезненно делать подтяжку, избавляться от морщин и лишнего подкожного жира придавать лицу более красивую форму. Мы можем получать эффект от посещения профессионального косметического салона, не выходя из дома. Эффективно ухаживать за разными типами кожи. Сухой, жирной, комбинированной, чувствительной. Если мы дома выполняем один сеанс с ультразвуковой насадкой, это равносильно нескольким посещениям косметического салона. И повернуть время вспять и помолодеть на 10 лет это уже не сон. Мы часто показываем косметические техники с насадкой, когда учим партнеров работать с биоэнергомассажером. И уже после первого использования многие отмечают, что подтягивается кожа лица, уменьшаются морщины, лицо приобретает более красивый контур, кожа становится более упругой, поднимаются щеки, разглаживаются морщины возле глаз, поднимаются брови. В общем, происходят разительные перемены. Как мы видим, насадка может помочь нам решить множество проблем с кожей, обрести красоту, прикладывая минимум усилий. Но насадку мы можем использовать не только на лице, но и на других участках тела. Например, на шее для детоксикации лимфы, в подмышках, также для детоксикации лимфы, на груди, на спине, на пояснице, на животе и даже на бедрах. Какое действие ультразвуковая насадка оказывает на тело? К примеру, на шее мы можем разгладить морщины и складки и почистить лимфу от токсинов. Если мы используем ее на спине и в области плеч, то можем с ее помощью решить улучшить внешний вид кожи на этих участках. Летом мы носим открытую одежду, когда могут быть видны плечи и спина. И если там есть прыщи, то это смотрится некрасиво. Также можем профилактировать проблемы с шейным отделом и плечевым поясом. Если мы используем ее на пояснице, мы можем устранить дискомфорт в этой области и профилактировать проблемы с поясничным отделом позвоночника. Боли и ломоту в пояснице. Конечно, это полезно и для кожи в этой зоне. Хороший эффект достигается в области живота. Во-первых, улучшается перестатика кишечника. В Китае у меня был клиент, страдающий запором. После сеанса с насадкой на животе кишечник очистился. Очистился очень быстро. При этом экскременты имели практически черный цвет и очень резкий запах. Из организма вышло большое количество токсинов. Кроме того, это помогает улучшить функции матки, подтянуть органы малого таза, уменьшить растяжки и улучшить качество кожи. Мы можем использовать насадку на груди в подмышках с целью детоксикации лимфы, придания формы груди, улучшению состояния при узелках в груди и также предотвратить своей помощью заболевания молочных желез. Также это полезно и для дыхательной системы, поскольку в этом случае мы работаем близко к легким. Также мы можем работать насадкой и на руках, чтобы избавиться от дряблой кожи, подтянуть и улучшить э, кожу. Также, если болят руки, то использование насадки может помочь э, в этом вопросе и стать очень хорошим выбором. Насадка может помочь подтянуть кожу на ногах, снять отечность, избавить от дискомфорта. И, что немаловажно, с ее помощью можно э, немного подтянуть ягодицы. Можно использовать насадку и на голове. Уверена, многие из наших партнеров делали это. В обучении бэм продвинутого уровня есть специальная техника для работы с головой. Это помогает повысить уровень ян в головном отделе, поскольку в этой части сходится много янских каналов и тем самым улучшить память и мыслительные функции. Также это хорошая профилактика проблем с лицом. Если вы хотите улучшить состояние лица, то нужно качественно выполнить технику для головы. Потому как можно заметить, что после этой техники, особенно в положении лежа, кожа лица также заметно подтягивается и разглаживается. Кроме того, это позволяет быстро снять напряжение, расслабить голову, снять усталость, улучшить кровообращение, кровоснабжение мозга, повысить клеточную активность, нормализовать секрецию гормонов, улучшить слух и зрение, улучшить рост волос путем стимуляции волосных фолликул. Итак, одну насадку мы можем использовать и в оздоровительных целях для тела, и в косметических целях для лица. Если мы используем ее в косметических целях для лица, то достаточно проводить от одного до двух сеансов в неделю. Конечно, исходя из индивидуальных особенностей, мы можем корректировать частоту использования. Но не забывайте, что один сеанс с насадкой равнозначен 10 посещениям специализированного косметического салона. Если вы хотите сохранить молодость и красоту, я рекомендовала бы использовать ее один-два раза в неделю. Но делать это нужно постоянно на протяжении длительного времени. Красота ⁇ это результат длительных усилий и определенного отношения к себе. Если же вы хотите красоты э, для себя, то нужно выполнять это на постоянной основе. Если же вы не хотите красоты, то в итоге остается только завидовать тем, кто этого хочет. Желаю вам неуведающей молодости и красоты, а мое сегодняшнее выступление на этом подходит к концу. Благодарю вас за внимание.